Привет! Посмотри этот ролик и обязательно поделись им со своими друзьями. Ведь сегодня я на канале «Ты хочешь стать миллионером» расскажу и покажу самых известных и богатых снегурочек. И даже не снегурочек, а настоящих снежных королев. Почему королев? Да потому что они не только красивые и привлекательные, но еще и очень богаты. Они не боятся раздеться на снегу и показать себя не только на знойном пляже, но и на белом, холодном снегу. А все почему? Да потому что все больше людей на праздник Крещения ныряют в прору, И для знаменитых девушек это, конечно же, повод показать себя не только успешной, но еще и здоровой и красивой и румяной не от косметики, а от пушистого снега. Итак. Крещенский топ 10 снежных королев от канала «Ты хочешь стать миллионером» На десятом месте Анастасия Квитко, модель из Калининграда, любит солнечные ванны, хотя надо признать, что она расставаться с теплой шубой даже во время съемки все же не спешит. Девятое место Мария Лиман, известная модель, телеведущая на канале Fashion TV. Заработала свой первый миллион в 2016 году и теперь вполне может чувствовать себя снежной королевой. Восьмое место. Кортни Мэри Кардашан. Американская знаменитость, светская львица, фотомодель, актриса, бизнесвумен. Она владеет сетью бутиков детской одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке под названием «Поцелуй». Она сама мама троих детей. Седьмое место. Рианна. Американская поп-певица и актриса барбадосского происхождения. На ее родине нет снега, и поэтому ей пришелся по душе контраст ее тела с белым снегом, даже в ночном полумраке. Шестое место. Кэндалл Николь. Американская супермодель. В сентябре 2017 года фэшн-издание Daily Front Row назвала Кэндалл модной иконой десятилетия. А в ноябре она была уже признана самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии журнала Forbes, обойдя Жизель Бунхан, возглавлявшую этот список последние 15 лет. Доход Kendall составил 22 миллиона долларов. Пятое место Сахара Рэй, модель из Австралии. Она больше известна как девушка Джастина Бибера. Они легко могут себе позволить поехать на Гавайи, и арендовать там виллу в 10 тысяч долларов за одну ночь. Четвертое место. Ким Кардашьян и Перис Хилтон. Эти подружки поделились с нами своим настроением. Скажите честно, кто из вас не заливался смехом, усевшись в сугроб белого, только что выпавшего снега? Третье место. Ольга Бузова в Куршавеле. Она хоть и выглядит милым зайчиком, но все же вполне может претендовать на звание Снежной Королевы. Так как недавно журнал Forbes назвал Ольгу Бузову самой богатой женщиной в России. Доход звезды дома 2 составил 3,9 миллиона долларов в год. Это 257 миллионов рублей. Второе место. Мрайя Керри американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и филантроп. Она просто по-русски решила отметить крещением, купанием на морозе. А первое место заслуженно получает Анастасия Волочкова. Она вернулась с отдыха на Мальдивах и едва прилетев в Россию отправилась в баню. Затем балерина улеглась на свежевыпавшем снегу, так же как еще совсем недавно располагалась на пляже, сбросив одежду вплоть до верха от купальника. А вы окунулись в проруб на крещение? Нет? Тогда подписывайтесь на канал «Ты хочешь стать миллионером» и смотрите, как это делают богатые и знаменитые.